Здравствуйте, уважаемые друзья, с вами по-прежнему Михаил Н. Продолжаю отвечать на вопросы. Сегодня у меня какой-то молодежный день получается. Про девственников я уже рассказывал, теперь буду рассказывать про девственниц. А вопрос про этих самых девственниц, точнее вопросы, они как раз волнуют эту самую молодежь мужского пола. И, к Но прежде чем я начну говорить более конкретно, скажу несколько общих слов, и они будут очень грустные за массой вопросов, в первую очередь от молодежи, да, в общем-то, не только молодежи, как обычно, вырисовывается весь, весь кошмар матриархальной деградации не просто нашего общества, а именно мужского сознания. То есть вот в головы нашим мужчинам, каленым железом, я знаю, забито вот это вот, Баба ориентированная прошивка, что счастье для мужчины возможно только при наличии семьи и у него детей. Вот. И пытаешься мужчинам объяснять, что это все вранье, что это все совсем не так и счастье у мужчины по факту в совершенно других вещах, если мозги перепрограммировать и что можно их перепрограммировать при желании и не очень даже больших усилиях и что ни, ни малейшей надежды ни на какую семью и в особенности ни на каких детей законы мужчине не оставляют и переиграть эту, это самое вот эту вот законную мясорубку правонарушительную криво законную ну, практически совершенно невозможно, и тем более ни один уважающий себя какой-либо публичный оратор, активист мужского движения, а я как раз себя считаю именно отвечающим за свои слова человеком, никто не будет вам давать никаких ни советов, ни разрешений, которых вы просите заводить семью, и никто не будет рекомендовать никаких якобы методов, якобы объехать эту систему на кривой кобыле. А те, кто это делает... Ну, я уже ругался, сейчас мне не хочется ругаться, но эти люди вам врут. Нет, не существует в данном правовом поле ни малейшей надежды, ни на семью, ни на детей. То есть, родить-то вы их родите, выступите как донор спермы, а потом вас, у, у, у них вас практически с гарантией отнимут, практически с гарантией скалечат со страшной силой. Себя не жалейте, детей хоть своих пожалейте. Вот, а вы попадете в совершенно страшное правонарушительное поле алиментных репрессий узнайте законы куда там уже это все идет вот, уже из квартир выкидывают уже жилье этим женам и несчастным детям отдают по тюрьмам сажают пение сколько там 182 годовых очень быстро превращается в миллионы рублей выплатить ее невозможно за границу не выпускают права отнимают и не помню, там еще что-то еще очень страшное было. Никакой надежды на, на то, что мужчина может не только завести детей, но их правильно воспитать и вообще с ними общаться. Никакой надежды нету. То есть это русская рулетка, где 99 патронов заряжены реальными пулями. Вот. Хотите сыграть, играйте. Только никакой вменяемый активист мужского движения разрешения вам на это давать не будет. Вот, и а теперь, значит, перехожу к вопросу. Вопрос этот, опять же, от молодежи, и опять же, уже очередная, уже бесчисленная на моей памяти попытка найти способ объехать эту систему на кривой Козе. Повторяю, нету никаких способов, система лазеек мужчине тут не оставляет. Значит, теперь вопрос. Здравствуйте, Михаил. То есть, это была такая небольшая переписка с человеком, я ее прочитаю. Здравствуйте, Михаил. У меня есть немного похожий вопрос, думаю, достаточно интересный. Что вы думаете о девушках 18-23 лет, у которых еще не было отношений с мужчинами? Стоит ли с ними вообще связываться? Отвечаю, что ну, стоит, но рассчитывать нужно. Не на, на что-то больше, чем с девушками любых других возрастных категорий. Опасности от них исходят исключительно те же самые. Значит, вот миф о девственницах. Дальше. Если да, то как бы вы действовали по отношению к ним? Я бы внимательно изучил ситуацию и действовал по ситуации. Как я по ней неоднократно и действовал. Вот, значит, тут я этого человека спрашиваю, они так говорят, в смысле, или есть справка от гинеколога? Ну, это я шутил, что она девственница. М мне молодой человек отвечает, к моему великому сожалению, самка, даже если смотрит в глаза, соврет. Так что легко поверишь. Ну, вот это правильно. Вообще, ложь они не рассматривают, как и моральный поступок. Тоже правильно. Это для них приемлемое поведение, и, видимо, они так устроены. Вопрос, Да. Так устроено. Я лично знаком с несколькими студентками, которые все, что иди, и делают, живут с родителями, играют в видеоигры и смотрят сериалы. Партней, парней, которые с ними пытаются познакомиться, сразу кидают черный список, гулять почти не ходят, с одногруппниками точно, на сайтах знакомств анкет нет. Ну вот я недавно каст про принцеждалок писал, это они. Сам как-то с одной связался, общая подруга сказала, что я одной понравился, пригласил в кино. Когда пришли, она дала мне деньги, чтобы я за нее заплатил. В общении замкнутое, спрашивал, были ли у тебя отношения с кем-то, говорит, что были, но видно, что врет. Значит, дальше я пишу, окей, теперь понятнее, сделаю как-нибудь каст, назову его категорией девственниц. Делаю. Дальше этот же человек пишет. Вы как-то еще рассказывали, что к вам приходили девственницы по объявлениям, расскажите, пожалуйста, что это были за девушки, а именно их поведение, возраст, быстро ли соглашались на секс. Да, были у меня девственницы, причем не сказать, что мало, между пятью и десятью цифра. Расскажу то, что можно. Значит так, э, как я уже сказал, среди Наших мужчин, особенно среди молодежи, бродит множество мифов о том, как объехать антимужскую систему на кривой козе. И среди них миф о девственницах, что это якобы, опять же, это разновидность пресловутых не таких баб, которых на самом деле не бывают. А если и бывают, то эта не таковость должна определяться после совместного проживания с ними всю жизнь, а не до. До никак не определишь. Вот, это самое, то есть, еще одна разная попытка, значит, выдумать мифы не таких, это якобы девственницы. Но если мы начнем мыслить логически и посмотрим вокруг, то получается, что если женщина, ну, в данном случае девушка во всех смыслах этого слова, до вступления в половую связь с мужчиной обладает замечатель какими-либо замечательными качествами, и, допустим, она в этом же виде выходит замуж, то она, якобы, если верить вот этим вот мифотворцам молодым, она эти качества должна сохранять после брака. Вот, якобы. Но посмотрим на объективную реальность, выраженную в объективной статистике. Сейчас в России уже больше 90% разводов, ну, то есть более 90%, 90 разводов от 100 браков. Вот. Причем, если взглянуть на эту ситуацию более пристально, то те 10% которые, браков, которые не развалились, <coughs> это либо вот эти вот самые этносы разные, которые входили в колонии, оккупированные еще царской Россией, Но ну, вы поняли, о чем речь идет, мусульмане, вот. Либо это патологичные всякие союзы, где мужчина являет из себя абсолютного подкаблочника, и его устраивает положение, что жена над ним постоянно издевается, обирает его до нитки, избивает, значит, практикует на нем все рода психологического насилия как правило еще изменяет ну вот такой вот типа придаток так сказать его все это устраивает, как говорил один мой знакомый самые крепкие браки между садистами и мазохистами. вот ну либо еще как вариант значит есть же эти самые пресловутые неуменяемые так называемые альфа-че и прочие психопаты, в которых бабы действительно так сильно влюбляются, что с ними живут. Ну, в общем, и в эти 10% семей, которые не развалились, не надо думать, что они там дико счастливы, там куча своих патологий, опять же, чтобы не быть голословным, ссылаюсь на статью психолога с огромнейшим стажем, я его, кстати, не люблю, но у него есть путевые вещи, звать Михаил Летвак. Как раз сейчас его, одну из его статей опубликовали на, на проекте «Маскулист». Я даю ссылку в описании к этому касту. Я эту статью и раньше видел давно. Там он указывает цифру, что на 11 тысяч известных ему семей он может назвать всего три счастливых. То есть 3 на 11 тысяч. Все остальное это какие-либо патологии. Причем не развалившихся семей, которые входят в эти 10%, не считая 90%, которые ежегодно разваливаются. Вот вам мифы о девственницах. Повторяю, что если бы девственницы после вступления в брак или в отношения в какие-либо сохраняли эти самые хорошие качества, эти цифры мы бы на практике не имели. Оставьте молодые люди надежду и сюда тоже входящие. Не оставляет эта система и правовое поле. Ни малейшей надежды вам. Ни на какую семью. Ни на каких детей. Хотите пробовать. Прыгайте в мясорубку. Полетят оттуда фонтанчики. Так сказать фарша. Из вас и ваших детей. Но это как-то без меня и без моих советов. Дальше. Значит теперь. Это самое. Повторяю. Второй раз за сегодняшний день, что главной чертой личности современной женщины является базовая установка, которая называется бытовая проституция. Что такая бытовая проституция и ее истоки? Я только сегодня говорил подробно распинался в касте, который назывался Женщины, которые меня любили. Ссылка в описании. Кроме того, по этому поводу есть моя статья «Базовые причины бытовой проституции» в двух частях, ссылка тоже в описании. Сейчас я тоже самое дважды в один день говорить уже просто физически не могу и не хочу, ссылки будут и на ютюбе, и вконтакте, читайте, смотрите. Так вот, девственницу, ну, до вступления в половой акт, я бы сравнил с компьютером. В котором установлена эта программа, но еще пока что ну, заархивирована. Пусть меня компьютерщики не осудят, если я неправильно формулирую. Вот. То есть девственница это та же самая патологичная шкура, шлюха, истеречка, бытовая насильница, изменчица, и концентрат, концентрат всех тех же патогенных женских инстинктов и продуктов современного антимужского матриархального воспитания, но у нее это а бы иногда, не всегда, иногда более чем у средней женщины, уже имеющей а, сексуальный опыт и опыт манипулирования мужчинами, она находится в таком неактивном, а, пассивном, свернутом, архивированном состоянии. Так вот, девственница, это, грубо говоря, компьютер, сейчас я скажу смешно, а, в котором... Неизменно установлена эта программа, но она не работает. Так вот, при первом же половом акте, можно считать, нажимается кнопочка «Установить». И эта программа начинает постепенно устанавливаться. Вот. И дальше баба начнет, так сказать, чудить по общей схеме «Неизменно». Вот, Я это все наблюдал на личном опыте и чуть позже, через несколько минут расскажу. Теперь, значит, переходим к юмористической части, все-таки действительно к категории девственниц. Категория первая так называемые принц-ждалки. Когда баба настолько двинутая, вот запросы настолько завышенные к мужчинам и еще помноженные, как правило, на всякую на всякие психологические проблемы, неадекватность, интроверсию, причем уже в виде психопатологии, что она просто вообще никого к себе не подпускает, значит, о них мой каст это самое недавно был, так назывался Ждалки, ссылка в описании. Далее, то же самое, но уже с, с большими психическими отклонениями. Вот, видимо, в вопросе автор описал именно такой типаж, когда эта девка, она просто вообще сидит дома, не может нормально социализоваться. Такой, не знаю, как это называется, хеканка что ли, как-то вот так вот. Дальше, то же самое. Дальше, значит, следующая категория технические девственницы. То есть это та же шлюха, но которая дает во все отверстия, кроме э, этого самого основного, которое оно, она якобы бережет э, для мужа. Не знаю, бывают ли такие в действительности, опять же, это скорее юмор. Прошу извинить, значит, моих постоянных слушателей, я сейчас 25 раз расскажу тот же самый анекдот от Романа Трахтенберга, из книжки «Его путь самца». Всем очень рекомендую читать, книжка шикарная, вот, практически МДшная. В общем... В семью интеллигентной девушки приходит семья ее интеллигентного жениха, с интеллигентными родителями значит, знакомится с ее интеллигентными родителями. Они открывают дверь, а Машеньки дома нет. Сейчас она придет, проходите в ее комнату, подождите. Значит, жених со своей интеллигентной семьей заходит в интеллигентную комнату интеллигентной невесты, там чистота, кружевные занавесочки. Книжки, пианино, цветочки, все вообще идеально, аккуратненько. Говорящий попугайчик в клетке. Ну, они садятся, начинают ждать. Тут начинает говорить говорящий попугайчик. Куда суешь, козел? В жопу давай. Мне еще замуж выходить. Ну вот, в общем-то, если вы в наше время, в нашем обществе девственницу и найдете, то это будет вот такая техническая девственница. Надо оно вам или нет, думайте сами. Дальше следующая категория. Она в природе существует. А, ну, примерно так же, как, э, не знаю, как что существуют, какие-нибудь глубоководние удельщики, или там курильщики глубоководные, или прочие вещи, которые вы никогда в жизни не увидите. Вот, или как астероиды вокруг Сатурна. Вот, ну, они есть, но потрогать их, наверное, не очень реально. Вот, это религиозные и этнические девственницы, которые там все живут во всяких там общинах староверах, и прочих этих самых э, бывших колониях цар, царской России, где за ними проводится жесточайший контроль, и где им даже в голову мысли не могут прийти, значит лишиться девственницы до брака, и где сохранился институт сватовства. Для одного своего э, особо конфликтного, любознательного знакомого специально говорю, что институт сватовства мне ни разу не нравится. Вот, а то у него бывают э, приступы этой самой беспричинной агрессии, не нравится мне институт Сутоства, не нравится мне Патриархат, и туда-назад я не хочу, а то сейчас начнешь мне тут писать в комментариях. Вот, но констатирую как факт, что там, где он есть, там такие девственницы бывают, но можете про это, ну, не знаю, так, для общего развития знать. И вообще, как сказать, астрономия... И какие-то абстрактные науки, там, жизни фотонов, там, нейтронов, этих самых нейтрино, это очень все к, наш, к нам близко, к нашей практической реальности. Так же как этнические девственницы. Вот, дальше. Следующая категория девственницы, зашитые. Сейчас это, как она, аренопластика называется или как-то там. В общем, сейчас за ваши деньги любой каприз, ну то есть за их не, не, не за наши, конечно, но я надеюсь. Вот, прекрасно, девственность восстанавливают, вот, ну и, собственно, продолжать эту тему можете без меня. Дальше, так вот, теперь уже поближе к моей, к моей, так сказать, жизни, этим самым девственницам, нескольким. Значит, да, были они у меня по объявлениям, значит, и, соответственно, я, пардон, так сказать, некрасиво выводил их из этого состояния. Я их называю девственницы случайные или э, ситуативные. Ну вот как бы живет девушка, причем без явных патологий, вышеупомянутых. упомянутых. Вот, ну вот, ну, вот что-то не свезло. Причем бывали такие красивые, что там то ли народ лезть боится, то ли там, ну, вот, вот не знаю как, вот не встретила этих самых павианов, которые бы ее этой самой девственности лишили. Вот. Причем там не ах, какие запросы к мужчинам. Ну, в общем, жизнь, она богаче фантазией, Но при этом я повторяю, что шел я всегда там дико широким бреднем, и было это за очень длительный период времени. И это совершенно статистическая погрешность, но сильно единичные случаи. А, вот. Ну, значит, его поведение. поведение нормальное, отвечали на объявление о сексе. В то время я писал, что со второй встречи с, с целью, значит, этой девственности лишиться, потому что она их задолбала, вот, и, и организм требует, и подруги там подкалывают. А, вот, возраст от 18 до 25 лет. Секс был на второй встрече со всеми, значит, первой встречи присмотрелись, поговорили, они увидели, что я человек нормальный, не опасный, адекватный. И дальше все как бы без вопросов. Вот Уламывать, там, бегать за ними, уговаривать мне не приходилось. Я это вообще никогда я принципиально не делал. И ни с кем, и ни с девственницами тоже. Вот. Единственное, что, так сказать, вот там энное количество их было. Вот и Еще минимум две я варежкой прощелкал. И о чем очень жалею, потому что... Обе были реально красивые. Одна просто вообще модельной внешности, высоченная, там, метр семьдесят вот, пять. А вторая фигура была такая, что просто вообще закачаешься. Вот, но совпало это с тем, что я себя очень плохо чувствовал, с периодами бессонницы. Просто тут нужно было очень тонко отыграть. А я что-то вот по причине нездоровья не сумел, жалею. Они с, это, слились, я их просто спугнул. Вот, остальных не испугнул, все было нормально. Вот, значит, но девушки, как девушки, обычные средней стервозности, та же самая, это матриархальная прошивка, очень глубоко, в глубине души. Как я сказал, после секса, секса начинало развертываться постепенно, быстро или медленно. Вот, обычно быстрее, чем медленнее. Вот, с одной из них, которой было 18 лет, вот это и была моя большая любовь значит до того как я ее первый раз шуганул прошло три месяца из этих трех э, месяцев она два месяца вела себя абсолютно лояльно то есть кроме секса ее ничего не интересовало а, вот э, это самое нервы не портила общались нормально дружески денег не требовала вообще ничего не требовала очень интересная девушка попалась вот лишнего не говорила то есть все как я хотел вот, потом, значит, вот эта вот стервозность пошла развертываться, потому что, ну, как бы, программа про проставлена. Причем так вот паскудно развертывалась, что даже зацепиться было не за что. То есть просто хамело на, на ровном месте, там, тон изменился, вообще отношение изменилось. Вот, и, ну и прочие всякие косяки пошли, когда был превышен болевой порог. Я ее послал, потому что, в общем-то, садиться, разговаривать, я понимал, что было бесполезно. Потом она мне два месяца названивала. Ну, я что-то трубку не брал, надоела она мне. Потом я ее взял. И, как бы, а ей очень быстро после этого сексом врачи заниматься запретили. Вот, и все плохо кончилось. Но это уже совсем другая история. Вот. Так что, короче, народ молодой, те, кто думает, что. В лице девственниц они встретят не таких баб. Оставьте а надежду и сюда, входящие. Это очередной миф, это очередная глупость. А я с вами прощаюсь. С вами был Михаил Лен. Спасибо за внимание. Всем добра. Берегите себя, особенно в наше время, так сказать, в нашем обществе. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал.